Запись пошла. Давайте познакомимся. Меня зовут Аблеева Евгения. Я являюсь структурным директором компании Reflame. Да, тут уже в комментариях пишут, что покупаем абонементы в спортзал. Молодцы. В Reflame я вообще очень давно, еще со школьных лет, можно так сказать. Но, естественно, тогда еще я не задумывалась о своем бизнесе, а просто... Была заинтересована в дополнительном доходе, показывала девчонкам каталоги, собирала, пыталась собирать заказы. Поэтому, когда у нас в Reflame появился Wellness, у нас такое отношение к нему маленечко было скептическое, можно так сказать. Потому что всегда была косметика, да, тут появились какие-то БАДы. И мы, честно говоря, отнеслись к этому сначала с настороженностью, если можно так мягко говоря сказать, да. В общем, не понимали мы, зачем нам это вообще надо и что это такое. Вот. Но со временем, сейчас уже 7 лет, как компания выпускает этот продукт, а сейчас это продукт, который вот лично у меня нет ни одного заказа, в котором бы не было продукции Wellness. То есть это самый любимый продукт, это я могу со стопроцентной уверенностью сказать. А поставьте, пожалуйста, в чате двоечки, кто вообще не знает информации про Wellness или кто ну, пока еще только начинает знакомиться. Да, и поставьте пятерочки, те, кто уже с этой продукцией знаком. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Пока вы ставите, сейчас буквально секундочку вашего времени. Отлично. Ну, то есть есть а, те, кто уже знает, и те, кто пока еще не в курсе, да, что такое wellness. Поэтому я сегодня постараюсь вам это донести, чтобы вам было как можно понятнее, да, что это вообще за продукт. Потому что я сама раньше <laughs> вообще не понимала, для чего мне он нужен. Особенно, когда появились коктейли, да, в основном была такая ассоциация, что это для похудения, а мне вообще худеть некуда, и я не понимала, зачем оно мне вообще надо. Но сейчас без коктейля... Практически ни один мой день не обходится. А вообще продукция Wellness, линейка серии Wellness, она такая довольно-таки обширная, туда входит. Во-первых, то, с чего начинался Wellness, это коктейли белковые, потом появились витаминки, потом появились супы, батончики. И вот сегодня в основном я вам расскажу про самый первый продукт, да, это про коктейль. Что это такое и... Ну, буквально несколько слов скажу тоже о других продуктах. Вообще, что такое wellness, чтобы вы понимали, сейчас кругом отсюда можно слышать это слово, да, ну, некоторые даже фитнес клубу так называются, вот у нас в городе есть такой. А, вообще, wellness – это сейчас очень такое направление, которое стремительно развивается во всем мире, это а, переводится но как… Красота изнутри и снаружи, то есть и хорошая физическая форма, да, и хорошее самочувствие. Компания Reflame, она всегда идет много ногу со временем и заинтересована в том, чтобы наши партнеры, да, были не только богатыми, но и здоровыми. Я, может быть, кому-то покажется это сейчас таким... Такой шуткой, да, но на самом деле это так, потому что э, предлагать эту продукцию Wellness, да, компания начала именно с директоров, то есть не сразу все попробовали э, продукцию Wellness, а тестировалась, можно так сказать, да, она на директорах, а потом уже э, стали, э, имели возможность покупать эту продукцию все консультанты. Э, посмотрите вот, пожалуйста, на этот слайд, очень хочу заострить ваше внимание, потому что... Я знаю, что многие... Я пропала, пишут. Так, меня слышно нормально? Угу. Нормально, ага. Потому что многие скептически, как и я раньше, может быть, да, относятся к... БАДам, биологически активным добавкам, на самом деле просто не понимать, что это такое. Может быть, у кого-то опыт, да, не очень удачный, раньше был применение каких-то БАДов, потому что они на самом деле тоже бывают разные, их нужно уметь правильно выбрать. А теперь по поводу пищевых добавок и БАДов, да, очень многие люди путают эти два понятия, и, и боятся, то надо, по сути, не БАДов которые являются биологически активными добавками именно к пище, да? то есть это то, чего нам не хватает в пище, то есть то, что мы в принципе должны получать из еды, которую мы с вами кушаем, но а, мы ее недополучаем по разным причинам. Во-первых, сейчас у нас и почва истощенная, да? даже если мы кушаем фруктовые овощи со своего огорода, мы, во-первых, сами же травим а, Нашу почву, да, то есть удобряем ее э, от жуков картошку, когда сажаем сами, да, травим тоже жуков колорадских. В общем, пичкаем химией нашу с вами, с вами почву, с которой мы потом с вами кушаем овощи и фрукты, да. То есть почва со временем истощается, э, экология тоже оставляет желать лучшего, в котором мы с вами живем, да, где это все произрастает. Когда мы с вами готовим продукты питания, тоже часть витаминов она теряется, и, соответственно, мы просто недополучаем из продуктов питания то, что должны получать. И биологическая активная добавка как раз таки создана для того, чтобы этот э, недостаток восполнить. То есть это нужно понимать. И э, в современном мире вообще, если вы не живете в каком-то экологически чистом районе, и у вас нету <связь> возле дома своего участка, да, в котором на котором вы выращиваете свои овощи, да, которые действительно экологически чистый, тогда БАДы они просто необходимы абсолютно каждому человеку на данный момент времени, то есть в то время, в котором мы с вами живем. Да, раньше, может быть, даже брали, знаете, пробу там, капусты, которая росла в сорок первом году и которая растет сейчас у нас, там витаминов в 50 раз меньше капуста, которая сейчас, чем которая была в сорок первом году. То есть это уже о чем-то говорит. А, пищевые добавки, то есть мы с вами об этом вообще не задумываемся. Да? Мы их каждый день с вами кушаем, но лучше бы мы их с вами не ели на самом деле. Потому что а, пищевые добавки как раз-таки это те а, вещества, которые добавляются в продукт именно в технологических целях для того, чтобы придать продуктам желаемые свойства, то есть определенный запах, определенный вкус, определенный вид, красивый, да? Вы знаете, как на самом деле выглядит колбаса? Она на самом деле выглядит не очень-то привлекательно. Если бы ее продавали в том виде, в котором она вот выходит с конвейера, да, вы бы ее вряд ли купили когда-то. Но за счет вот этих пищевых добавок она выглядит очень даже ничего, поэтому сами ее покупали мы еще проходим мимо колбасного отдела где пахнет этими копченостями да, мы покупаем сами запахи а эти запахи это тоже пищевые добавки и почему хранится колбаса например любой другой продукт сейчас чуть ли не годами да? потому что опять же эти пищевые добавки консерванты которые продляют срок годности то есть мы с вами просто напичканы уже вот этими пищевыми добавками, которых вы, наоборот, кушать бы поменьше. А мы об этом не задумываемся. Вот. А почему-то боимся БАДов, да? Хотя детей своих тоже а, кормим и сухариками, и чипсами, да? Когда они там стоят возле кассы в магазине, просят, мама, купи, папа, купи, да? Покупаем всякие чупа-чупсы и так далее. А потом боимся всяких каких-то БАДов, да? То есть вот это вам как бы... Тем людям, которые, может быть, скептически относятся. Потому что я сама такая была, я тоже не понимала, что такое БАДы и зачем они вообще нужны, и вообще это такая ерунда полная. Вот. А на самом-то деле все наоборот. Вот. И, как я уже говорила, да, в современном мире наше питание это медленность самоубийство. Вот и такая картинка, мне она очень нравится, она прям отражает вот саму суть, да, то есть. Многие люди сейчас не задумываются о том вообще, что они едят едят на, на бегу, да, лишь бы что-то просто в себя закинуть, чтобы желудок свой успокоить, да. Но а, не задумываемся о том, что мы кормим-то не только свой желудок, да, мы кормим клетки нашего организма. И поэтому а, начинаются различные болезни, да, сейчас у нас очень молодой Панкреатит, очень молодой диабет, да, очень молодые люди болеют этими, страдают этими болезнями, очень рано сердечные болезни начинаются, да, и, естественно, это не только от неправильного питания, да, это еще и наши стрессы, экология и так далее, наш образ жизни в целом, но, а наше питание – это то, на что мы можем повлиять в большей степени. То есть то, что мы ложим себе в тарелку и ложим в тарелку нашим детям, да, это полностью зависит от нас. Это то, что мы действительно можем изменить. Если мы не можем изменить экологию да, и уровень стрессов, то питание действительно мы на это можем повлиять. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что очень важно понимать, вот именно хочу до вас донести это, да, что... Хоть продукция Wellness она классифицируется по российскому законодательству как БАДы, биологической активной добавки, да? то есть по закону Российской Федерации она так классифицируется, но на самом деле это обычная еда, только она в сухом виде и грамотно, правильно сбалансирована, именно такие жиры углеводы по составу, да, клетчатка, как это нужно нашему организму. Если, например, посмотреть упаковку коктейля или супчика, который идет в Украину, да, и там на украинском языке написан состав, то э, там написано на коробке «Еда». У нас это классифицируется в России как бат. Вот. А состав один и тот же, единственное, что законы у нас просто разные, поэтому по-разному это называется. А вообще да, продукты «Wellness» — это метаболические корректоры. Что значит метаболические корректоры? Метаболизм – это обмен веществ. Да? Метаболические корректоры – это корректор обмена веществ. А очень многие проблемы со здоровьем идут именно от того, что нарушен обмен веществ в организме. Отсюда и лишний вес, да, и другие проблемы со здоровьем. Вот продукты Wellness – это именно метаболические корректоры. Это не я придумала, а это выражение я услышала на... В первом своем семинаре по питанию, когда ездила в УФУ на лекцию Ольги Николаевны Григория. А, так, наверное, я вам ее покажу чуть позже, а может быть и сейчас покажу. Вот она. А, возможно, вы ее видели по телевизору, да, это довольно-таки известная личность. Ее часто показывают в программе о самом главном про здоровье, да, с Агапкиным. Она там выступает в качестве эксперта. Она является научной, сотрудником научно-исследовательского института питания РАМ. Вот, и работает именно в клинике питания, то есть с людьми, которые страдают ожирением. То есть они людей лечат от ожирения. Не именно работают просто с ними, да, там, какими-то методами, а именно лечат. То есть там, где уже человек не может самостоятельно похудеть, да. Вот. Но я к ней вернусь чуть позже, и вот именно Ольга Николаевна, она донесла для меня вообще суть, для чего нужен wellness и а, что это такое. И именно вот это понятие метаболических корректоров я услышала из ее уст. Теперь у меня презентация не грузится, Сейчас заново включу. У вас тоже не грузится, да? Наташа спрашивает: а вот пошло два вкуса у супчик или нет? Да, у супчика два вкуса, спаржа и томат с базиликом. Вот, поэтому очень важно это понимать, да, и не считать какие-то лекарства, чудо-порошки, да, это именно обычная еда, просто сбалансированная по своему составу и в сухом виде, который готовится. Потом уже в жидкий вид. Да, а теперь буквально пару слов скажу про нашу гордость. Да, действительно, я вот этим вот горжусь, что у нас продукты Wellness имеют ну, огромное количество стандартов качества. да, Но самый главный из них, можно было просто здесь напечатать один стандарт и остальные вообще даже... Не включать, да, он один, стандарт GMP, да, черненький такой, второй, в первой строке, он один, ну, сам за себя говорит, если вы про него не знаете, вы можете зайти в интернет, в любой поисковик, почитать, что это такое, то есть это самый строгий в мире стандарт качества, самый строгий в мире, представляете, который дается на фармацевтическую продукцию, то есть, Вообще у нас в России только два производства, насколько я знаю, да, на данный момент работают под этим стандартом, представляете? Поэтому у нас в России эти продукты не производятся. Они производятся сейчас в Германии, Великобритании, и раньше производились они в Швеции, но сейчас уже в Швеции не хватает мощностей, потому что продукция «Веланс» очень большим спросом пользуется, и уже мы там не вмещаемся. Вот, поэтому вынуждены были переехать. То есть этот стандарт, он контролирует абсолютно все стадии производства, абсолютно все стадии. Я не буду сейчас встретить на этом внимание, просто вы об этом знаете, посмотрите в интернете, кому будет интересно. Разрабатывались эти продукты, началось, я уже говорила, да, все с коктейля в научно-исследовательском центре Игелиоса. Это находится на юге Швеции, в провинции Сконе, это действующая клиника, то есть это не просто научный центр, где какие-то исследования проводят, да, а это именно действующая клиника, где ведутся операции по пересадке внутренних органов. Здесь э, работают ученые с мировым именем, пересаживают сердце, легкие и другие органы. А создателем продукции Wellness и основателем Эгелиоса от этого центра да, является Стикстен, это врач-кардиохирург, э, один из всемирно признанных специалистов, в своей области, да. На его счету не одно изобретение, одно из них это наш коктейль Wellness. Представляете, да, вот я вам сейчас покажу одно из его изобретений, это аппарат Лукас, аппарат, который есть сейчас в каждой карете скорой помощи в Европе он делает механическую компрессию сердца, то есть непрямой массаж сердца, когда у человека останавливается дыхание, да, останавливается сердце, а вот этим аппаратом кареты скорой помощи спасает людям жизни. Это изобретение стигстена. И вот на уровне этого аппарата да, стоит наш коктейль Велмос. Я вообще, когда об этом говорю, у меня аж мурашки, честно говоря, по телу проходят, потому что я реально, меня распирает гордость от того, что мы имеем возможность пользоваться таким продуктом, который находится на таком высоком уровне. Далее. В, году, в 2013 году мы с командой, большой командой Reflame побывали тоже в Агилосе, вот про то, что я вам сейчас говорила, да, где проводились эти исследования, где работают с текстен. Нам все это подробно показывали, вы, кто успел в начале вебинара зайти, смотрели видео оттуда, да. То есть мы своими глазами увидели, ощутили все это, да, познакомились вживую с текстеном. Это просто непередаваемые ощущения, которые надо, наверное, каждому испытать, побывать там. И... Теперь уже перейду к самому продукту, да, коктейль. Что это такое? Вообще его называют сухая смесь для приготовления коктейля, поэтому ее называют обычно в женском роде. И люди обычно, когда слышат слово «коктейль», да, какой-то там компании, особенно БАДы, да, когда они такое сочетание слышат, думают, что это для снижения веса, для похудения, и потом... Те, кто худышки, страняшки, они говорят, о, не мне это не надо, да? Как я раньше говорила тоже так же. На самом деле это не так. Я уже а, вот пять минут назад говорила, что это а, не бады в нашем привычном понимании. Это именно метаболические корректоры. А корректировать обмен веществ, да, еще никому не мешало, то есть не было лишним ни тем, у кого все нормально с весом, ни тем, у кого он есть лишний, да? Но вообще, коктейль, он служит двум функциям. Это коррекция веса и просто для здоровья. То есть, так как это обычная еда, просто в сухом виде, да, которая разводится потом в жидкий вид, то если ваши клетки вашего организма будут получать качественную еду, да, то, соответственно, вообще ваш организм будет здоровым. Это логически понятно, да, логическая цепочка такая. Что касается веса, то есть для тех, кто страдает, можно так сказать, да, лишним весом, у кого он есть, они прекрасно представляют, как тяжело с ним бороться, да, и обычно такие люди, они ищут всякие различные пути, как от него избавиться, да, и что они обычно делают, они садятся на диету да, какую-то. Соответственно, у них постоянно, они испытывают чувство голода, это, во-первых, да, хочется что-то съесть, э, они чувствуют немножечко такое моральное, э, моральные трудности, потому что э, трудно не кушать, когда тебе очень хочется, да? и начинается депрессия, вот, и поэтому в этом плане коктейли очень хорошие помощники, то есть вот те, у кого... Есть желание снизить вес, да, или есть такие знакомые или родственники, которым вы будете предлагать этот продукт в качестве э, продукта для снижения веса. Вы должны либо сами четко понимать, либо доносить до людей это четкое понимание того, что это не порошок для снижения веса. Это помощник. То есть это именно помощник в коррекции веса. В каком плане он помогает? Он Снижает чувство голода, то есть тем, кто снижает вес, кушают коктейль, а правильно говорить именно кушают, а не пьют, потому что это еда, еще раз повторяюсь, да, кушают коктейль за 30 минут до еды, для чего? Не для того, чтобы вы потом вообще не захотели есть, да, или для того, чтобы вы там... Вообще ничего не кушали, как обычно бывает, с какими-то таблетками для похудения, да, это ненормально, когда люди пьют таблетки для похудения, нет такой таблетки еще, <laughs> не изобрели. Это все маркетинговый ход, да, когда продают какие-то таблетки для похудения, это все ерунда. Одно лечишь, другое калечишь. Вот, а это именно, получается, что вы покушали и через полчаса вы садитесь еще раз кушать только уже чуть меньшую порцию. Соответственно, таким образом вы привыкаете меньше кушать. То есть у людей, у которых лишний вес, у них растянут желудок, потому что немного кушают. И, соответственно, нужно в первую очередь уменьшить объем желудка. Да? А чтобы его уменьшить, нужно просто научиться кушать маленькими порциями. Поэтому мы перед едой, основной едой, обедом и ужином, кушаем порцию коктейля на воде именно, не на молоке, потому что молоко это лишние калории, ну либо обезжиренное молоко, да, и потом садимся кушать. Также снижает потребность в сладком, то есть каждый раз, когда вам хочется что-то сладенькое, что-то вкусненькое, да, или что-то пожевать, просто делайте себе порцию коктейля, и вместо углеводов и сахара, да, сладкого, вы даете своему организму действительно полезный продукт. Из чего он состоит, я вам сейчас дальше покажу, да, и вы поймете, почему он действительно полезный. И, соответственно, как следствие снижается аппетит, да, потому что вы покушали, не потому что вы какую-то таблетку съели, да, и вам не хочется есть, а потому что вы уже покушали просто качественную еду, и поэтому вы уже потом не переедаете. Для тех, кто не нуждается в коррекции веса, да, но все равно заботиться о своем здоровье, здесь какие функции. То есть когда, опять же, сегодня много раз будет повторять, ваш организм, ваши клетки вашего организма, из которых вы состоите, получают качественное питание, соответственно, весь ваш организм работает правильно, в том числе и мозг. Да? То есть повышает работоспособность мозга, концентрацию внимания. Я по себе это испытала, когда училась в институте и брала с собой на лекции вот этот коктейль. То есть если до этого у нас, когда коктейля не было, мы все стояли, во-первых, мы отпрашивались у преподавателя, чтобы пораньше нас отпустили на перерыв, когда столовая открывается, да, потому что ужасно хотелось есть. Вот. и потом мы стояли в очереди, быстрее-быстрее нужно было что-то купить, закинуть в себя, съесть это, и потом на лекцию мы приходили уже а, не голодными, но хотелось спать от того, что мы поели всякую, ну, очень много поели, да, от того, что были голодные. В общем, до обеда хотелось кушать, после обеда хотелось спать. В общем, никакой концентрации внимания на лекциях не было, студенты, наверное, меня поймут. И вот когда я стала, появился гаптер, я стала его брать с собой. Во-первых, я с утра ела кашу, шла на лекции, потом перед, то есть у нас до обеда был один перерыв, я в вот этот перерыв съедала, порцию коктейля разводилась на воде, да, водичку с собой брала и шейкер. И съедала потом, когда все шли на обед, я уже не шла на обед, потому что у меня не было чувства голода. Я шла уже в следующий перерыв, когда уже там... В столовой никого нету, очереди нету, я спокойно кушала, и у меня не было уже такого переедания, да, и, соответственно, концентрация внимания была тоже в норме. Вот. Ну и, соответственно, энергия, да, на весь день. То есть сейчас я, как мама <laughs> в декрете, <laughs> прекрасно тоже на себе ощущаю, каково это. И коктейль меня, честно говоря, спасает в этом плане. Вот. С маленьким ребенком это просто спасение. Поэтому, когда спрашивают меня, да, для кого коктейль, я всегда говорю, что это для всех. Некоторые спрашивают, можно ли детям, да, давать. А, вообще по, опять же, законодательству российскому с 12-летнего возраста можно. Изначально, когда коктейль появился, можно было с 14-летнего возраста давать. В составе коктейля ничего не поменялось. Как только вот он был изобретен, в составе коктейля ничего не поменялось. А, поменялось наше законодательство. Через пару лет, и вот стало можно давать с 12 лет. Но это просто сами понимаете, что это абсурд, да? то есть состав не поменялся, но возраст почему-то, с которого можно давать, поменялся. Вот, поэтому, когда спрашивают, можно ли детям коктейль, если а, у вашего ребенка нет аллергии на составляющие, да, мы сейчас поговорим о них, о составе, то можно, потому что подумайте, да, вот вы даете. Киндер-сюрпризы, чупа-чупсы, сухарики, чипсы, да, всякую ерунду. Даете, не задумывайтесь, можно или нельзя, полезно это или вредно. А коктейль – это полностью натуральный продукт, который, ну, я лично буду давать 100%. Дальше. А, вообще... А... Как и появился коктейль, да, для чего, для кого он появился? Он ведь не появился как маркетинговый продукт именно для компании «Орифлейм», то есть его не создавали специально для компании «Орифлейм». Это мы сейчас просто имеем с вами такую возможность покупать его через компанию «Орифлейм». Опять же, я ну, горжусь вот этим фактом, что именно у нас этот продукт есть. А, немножечко истории, да, как создавался коктейль. Резита вот спрашивает, да, Они а, спрашивают, а пишет, что некоторые мои знакомые смогли забеременеть. Да, честно говоря, когда в компании появились продукты Wellness, в том числе и витамины, да, Wellness Pack, в oriflame пошел бэби-бум. Вот через год после того, как он появился, очень много лидеров oriflame ушли в декрет. Те, кто давно не могли забеременеть. И произошло именно это через год потому что организм, он обновляется полностью через год. Вот. То есть от одной коробки коктейлей, от одной коробки витаминов, естественно, организм не обновится. Да. А для чего, для кого разрабатывался коктейль? Да? То есть я вам говорила, рассказывала про Стикстена, это врач-кардиохирург, и его работа – это пересаживать внутренние органы людям, тем, которые, которые нуждаются в пересадке. А кто у нас обычно нуждается в пересадке внутренних органов? То есть, так как пересаживаются обычно чаще всего сердце и легкие, то с нездоровыми сердцем и легкими обычно бывают люди с лишним весом, да? и соответственно эти люди у стекстена стояла такая задача, да, точнее, проблема, можно сказать. Люди не доживали до операции, очень многие, и потом, даже если они доживали, операция успешно проводилась, многие очень долго проходили реабилитационный период, то есть восстановительный, да, и поэтому он задумался над таким продуктом, который нужен был бы его пациентам, это должна была быть качественная еда, но так как это люди в основном полные с лишним весом, да, она не должна была давать еще более сильную нагрузку да, на них. То есть она должна была быть легкой, жидкой, и могла поступать, чтобы она могла поступать через катетер, то есть через трубочку. Да, потому что такие люди, которые готовятся к операции, они принимают очень много препаратов обычно, и у них, во-первых, теряется аппетит, во-вторых, они в депрессии находятся, а, им родственники начинают приносить всякие вкусняшки для того, чтобы а, поднять им как-то настроение, да, это я не придумываю, это нам в Агелесе об этом рассказывали, а эти вкусняшки, там, ну, американцы, да, европейцы, что они любят? Они любят коколу, гамбургеры, да, и вот это все им приносят, это не, нельзя не то, чтобы а, здоровым людям, да, это не, нельзя, а им-то вообще тем более, и вот поэтому такая задача перед стикстеном стала, что Нужен продукт, который бы и голод утолял, да, у таких людей, и питал клетки организма, чтобы организм доживал до операции, да, и чтобы он был жидким. И вот таким образом из такой истории, да, получился коктейль Wellness а, Был он изначально вообще безвкусный. То есть это уже потом для нас сделали три вкуса, как клубника, ваниль, шоколад, да, потому что, ну, если бы у нас продавался безвкусный коктейль, его бы никто не покупал. А людям, которые готовились к операции, да, им вообще без разницы уже, им лишь бы выжить, им все, что не дай они дали, все съедят, все выпьют, да, это как лекарство для них было. Вот. И а, то есть вот эту проблему, то, что люди не доживали до операции, как раз таки решили этим продуктом. И Восстановительный период проходил очень быстро. То есть люди очень быстро потом реабилитировались после операции уже. И через год стали замечать, что люди, которые принимают этот коктейль, а тогда он еще не выпускался в Ринфе, он был только вот в Агилесе, они стали потихоньку убавлять в весе. И средняя как бы, убавка в весе была за год 13 килограмм. То есть при этом люди не худели специально, они не сидели на диете, а просто они употребляли качественную еду, да, и у них менялись вкусовые привычки, и мне хотелось кушать гадости, от которых вполне да? то есть менялись вот эти вкусовые привычки, и уже человек кушал действительно то, что хочет его организм, а не то, что хочет у нас мозг, когда мы с вами, например, голодные, да, вот представьте, вы идете с работы, заходите в магазин, пахнет колбаской, курочкой гриль, все это покупаете, да, вы приходите, наедаетесь, потом думаете, господи, зачем я это все съел, да? то есть мы с вами накормили таким образом наш мозг, но не наши клетки, вот, поэтому, а, как к нам вообще коктейль попал, да? А, может быть, вы не знаете, еще новички, да, но те, кто давно с нами, они уже знают братьев-основателей компании Reflame, Роберт и Йонас на а, Вот Роберт а, со Стеном, они друзья. <laughs> В общем, как бы по блату, можно сказать, нам достался коктейль. А, и а, как бы они были еще как это, спонсировали исследования, которые проводятся в Эгилёсе, да, и когда они просто вот подружески разговаривали о том, что сейчас вот такой продукт, да, был создан, братьев это заинтересовало, и изначально они сами этот продукт сначала принимали, сами на себе испытали все его плюсики, да, классные качества, и потом уже... Был заключен договор о том, что это будет продаваться в Reflame. И именно для нас были сделаны уже три вкуса. как Коктейль, клубника, ваниль. Сначала было клубника, ваниль, потом уже добавили шоколад. <coughs> вот, теперь уже по составу, да, наверное, самое интересное. Из чего же состоит сухая смесь? Три вида белка. Белок молока, белок яйца, белок горошка зеленого. Но белок молока, да, это то, что ребенок самый первый от матери получает, да, это самое необходимое. Белок яиц именно здесь, знаете, можете верить, можете нет, мы смеялись, когда операцию слышали. Яйца несут куры, которые сидят на специальной диете, которая богата омега-3, омега-6 жирными кислотами, то есть... И даже у нас была один раз задержка поставки продукции Wellness, ее не было на складе, потому что одна партия какая-то не прошла вот эту проверку, не хватало там омега-3, омега-6 жирных кислот, представляете? Ну это было реально, вот, для нас, для россиян это кажется вообще, ну, такого не бывает, да, такого контроля, а в, когда еще в Швеции производились эти продукты, такое было. Вот, белок горошка – это растительный белок, который использует вегетарианцы как замену белка мяса. Да, поэтому тоже очень полезный, очень богатый по своему составу. В качестве клетчатки здесь сахарные свекла, шиповник и яблоки. То есть вот весь состав коктейля. Еще здесь есть сукралоза – это подсластитель который в 600 раз слаще сахара. И, соответственно, вы понимаете, наверное, да, что если продукт в 600 раз слаще сахара, то его требуется совсем небольшое количество для того, чтобы продукт сделать немножечко ну, вкусненьким, да, сладковатым. Это натуральный подсластитель, а, и он разрешен даже беременным. То есть а, можно абсолютно всем. Вот состав этого продукта. Да. Теперь по поводу его энергетической ценности, да, то есть в одной порции коктейля э, на воде, если вы его будете разводить на воде, содержится всего 65 килокалорий, то то же самое, что вы съедите одно зеленое яблоко, но если вы съедите одно зеленое яблоко, вы съедите клетчатку и углеводы, да, э, но не получите белков и жиров, а в коктейле, я вот говорила сегодня в начале вебинара, да, то есть это еда сбалансированная по составу таким образом, что вот что именно нужно организму у человека в таком соотношении. Белки, жиры, углеводы, клетчатка. 7,5 грамм белка содержится в одной порции коктейля, 6 грамм углеводов и 1,5 грамма жиров. На 1 килограмм веса, здорового веса да, своего человек должен получать 1 грамм белка. Понимаете, да? То есть ну, вы можете посчитать, сколько вы весите и сколько вы должны белка получать в день. То есть, если вы весите, например, 75 килограмм, да, вам нужно 75 грамм белка получать. То есть из еды даже из 100 грамм мяса вы не получите 100 грамм белка. То есть там 100 грамм мяса, нету 100 грамм белка. Соответственно, вам нужно в течение дня вот, этот вот это количество белка набрать, да, чтобы ваш организм... Мы же состоим полностью из белка. Да, наша кожа, волосы, ногти, зубы, наша нервная система, иммунная система, это все белок, это связь белковых молекул. И поэтому, если не хватает белка в организме, он начинает болеть. То есть сначала берет из... Внутренних органов, да, начинают внутренние органы болеть, потом начинает э, что-то, как-то проявляться это на коже, волосы выпадают, ногти и так далее, да? То есть это как индикатор того, что в организме чего-то не хватает. А теперь я хочу вам показать, наверное, как как-то готовится, да, и буду пока готовлю, дальше маленечко тоже рассказывать. Сколько раз в день пить, Наталья спрашивает. А вообще, вы по своим потребностям можете употреблять коктейль столько раз, сколько вам хочется, да, но проводились исследования, а, и подряд можно выпить 8 порций. Подряд. То есть вот одну, вторую, третью, сразу, да, четвертую, пятую, столько никогда не выпьет никто. Вот максимум там две порции можете выпить подряд. А в течение дня вы можете пить, сколько вам хочется. То есть нет такого, чтобы в день одну порцию, да, как витамины, например. Это еда. Но этой едой нельзя заменять обычную пищу. То есть коктейль идет в качестве перекуса или в качестве замены одного... Нет, в качестве дополнения, да, когда человек корректирует вес, да, он перед едой съедает коктейль, потом кушает меньше okay. просто. Или он в качестве перекуса берет коктейль, да, okay. часть ужина, например. Либо как завтрак, да, и дополнить, например, его еще там яблочком, да, или витамин, что-то такое, яблочки, кашка. <laughs> На неделю пачки хватает, но значит, хорошо, кушайте коктейль, молодцы. Я, например, вот в день обычно по одной порции, ну, максимум по две. А, кстати, во время тренировок, да, я обычно кушаю прямо на тренировке коктейль. Все удивляются, когда слышит. Но мне почему-то вот так вот легче. То есть я раньше всегда коктейль брала с собой в спортзал и после тренировки пила, да, а потом как-то взяла с собой прямо на тренировку там вот у меня бутылочка такая есть, я взбила прям в этой бутылочке, как ты на воде всегда делаю, и пошла на дорожку, в общем, вначале всегда на дорожке беговой хожу, и как-то я вот сама по себе бегать особо не люблю, да, но я знаю, что мне надо это сделать в начале тренировки, и мне это было как-то тяжело, то есть у никогда не было такого, чтобы я бегу и балдею от этого, да? такого состояния не было никогда. И вот когда я... Стала коктейль пить прям во время, то есть я иду, бегу, да, маленько потихоньку, и могу вот как водичку, маленько пью коктейль. То есть у меня там специальная бутылочка с трубочкой, ну, трубочка, ну, спортивная такая, что не проешься, в общем, не обольешься, да. И я стала замечать, что мне легко бежать. То есть я полюбила вот именно бежать, мне нравится, то есть я себя чувствую хорошо. И потом еще после тренировки я беру с собой батончик. Батончики тоже есть в линейке Wellness, я съедаю его уже после тренировки. Ой, там у кого-то ребенок развлекается, похоже. Ну, смотрите, да, как готовим. Готовим мы в шейкере, есть вот такой шейкер, да, он закрывается. Я сюда налила уже 150 мл водички, тут, тут есть риск, это для одной порции. Кому-то нравится погуще, кому-то нравится по, кому по жиже, я делаю вот именно 150 мл Uh, у меня хранится он в таком вот контейнере, он тоже продавался у нас, иногда по акции бывает, вот красивенький такой. Здесь у меня уже лежит ложечка, ложечка идет вообще вместе с шейкером. И здесь у меня ванильный коктейль, уже остатки. Вот. Он идет в сухом виде, как порошочек, да? Я набираю вот такую вот мерную ложечку без горки, ну, может быть, чуть-чуть с горкой, и кидаю его вот сюда, вот, и взбалтываю. То есть, понимаете, да, что это очень классный перекус, который можно взять с собой всегда и везде. То есть, вы можете с собой взять шейкер, водичку, шейкер сразу без воды, да, водичку отдельно, шейкер сразу ложку коктейля, вот, высыпаете, и потом водичкой разбавляете, когда вам надо. И нужно коктейль выпить в течение получаса, как вы его приготовили. Потом он портится. Это натуральный продукт, поэтому он начинает портиться сразу. То есть через полчаса его все, он уже не годный В готовом виде. да, прямом эфире. Вода должна быть холодная, не газированная. Я кипяченую воду вообще не пью. У нас вода нормальная в городе. А, ну, если, может быть, вы покупаете воду, да, тоже такая подойдет кипяченую, я как-то не пью просто, Ну, можно, да, только если она будет остывшая. Теплой водой не разводим коктейль, то есть мы разводим коктейль любым холодным напитком, негазированным, то есть это может быть холодная вода, холодное молоко, холодный кефир, mm -hmm. холодный сок, на соки, правда, приторно, очень сладко получается. Давайте наведем все, у кого есть, достаем коктейли. Вот, болтали, да, и все, коктейль готов. То есть вы можете уже его кушать. Я обычно потом переливаю в стакан, ну сейчас что-то не приготовила, я и из трубочки пью. Вообще его нужно не залпом пивать, да, вот такая вот вкусняшка, не вылить бы на клавиатуру. Залпом его не надо кушать, потому что это как еда, обычно вы же еду закидываете в себя, да, нужно его в течение 5-8 минут кушать. Сразу скажу по себе, да, ну, если потом забуду. Я сейчас, ну и когда беременная была, да, и сейчас пока кормлю грудью, я коктейли не переставала пить, потому что я понимала, что это строительный материал, да, это белок. Вот, и кушала его во время беременности, и сейчас тоже кушаю. То есть никаких ограничений в этом нет. Если у вас нет аллергии на белок молока яйца, зеленого горошка, да, там, свеклы, о чем мы с вами говорили, да, шиповник и яблоки. Вот. А, по поводу Ольги Николаевна Григорьевны, я вам уже говорила, да, здесь а, у меня осталось немножечко времени, хочу рассказать про а, исследования, которые проводились у них в клинике питания, да, где люди у них лечат от ожирения. Они разделили группу, точнее, они разделили людей, которые у них лечатся, на две группы. И а, одни у них худели по обычной их программе, да, правильное питание. А вторым просто в рацион добавили коктейль. И, в принципе, они похудели примерно на одинаковое количество килограмм по соотношению. Да, разницы особо не было. За две недели брали там результаты. Но единственное, как бы самое главное, что они заметили, что те люди, которые худели, при помощи коктейля, то есть у них, опять же, я еще раз заострю внимание, да, что это не средство для похудения, это не порошок для похудения. Я же сейчас пью, сижу, да, я же не худею. Это именно помощник. Помощник не испытывать постоянно чувство голода, да, помощник, когда тебе хочется чего-то сладкого, чего-то такого неполезного, да, вместо булочек, вместо чебуреков, сосисек в тесте, да, вот, пожалуйста, лучше выпей коктейли, Это и дешевле, и полезнее для организма. А, и вот когда у них вторая группа была, которая с коктейлем, да, они заметили, что они стали более э, спокойные в плане своего отношения к еде, да, и они стали более общительными, то есть улучшилось их качество жизни. То есть э, Ольга Николаевна сама рассказывала, говорит, если раньше я, когда встречалась вот в клинике с ними в лифте, например, да, они, говорит, всегда э, от меня прятались... Даже, говорит, забывали иногда поздороваться, потому что их основная мысль была, когда они меня видели, что сейчас я их заругаю за то, что я увижу, что у них там какие-то заначки в карманах, какие-то печеньки у них постоянно там были. То сейчас, говорит, когда они стали, им добавили в рацион коктейль и давали им каждый раз разные вкусы, во-первых, чтобы они им не надоели, да, потому что им в день давали около четырех раз, четырех-пяти раз, каждый раз, когда было чувство голода, да, и меняли им, на чем делали. То есть делали на воде, делали на обезжиренном молоке, вот таким образом. И говорят, сейчас, когда они стали вот в рационном вели коктейль, они стали со мной здороваться, стали <сёк> общаться, спрашивать, как дела. То есть это стали совершенно другие люди в эмоциональном плане. То есть они сбрасывали вес, но у них не было... Вот это вот напряженки, депрессии, да, в том, что они худеют и в чем то себе отказывают. То есть у них не было чувства голода, это самое главное. Потому что многие из-за этого именно срываются, да, почему на диетах долго не сидят, потому что срываются. А, и вот есть такой мужчина, Мэтт Пол, вот этот большой человек. А, это шеф-повар и И теперь уже раньше он жил в Америке и был шеф-поваром в ресторане. Это его родители, они ученые, и они тоже знакомы со стикстеном, создателем коктейля, да, и как бы своего сына Мэтта Пола они отправили в Агилесу как пациента, который страдал лишним весом. Хоть Мэтт Пол сам был шеф-поваром, да, но как он сам сейчас рассказывает, он ушел только ночью, только гамбургеры и на диване за телевизором. То есть у него просто в течение дня не было времени, он был хорошим поваром в хорошем ресторане в Америке, но у него не было времени на себя, поесть нормальный, поэтому он ел свои любимые гамбургеры ночью за телевизором. Он отправился в Агилесу, как пациент вот такой, который весил больше 150 килограмм. Это он через 5 лет... Это мы с ним фотографировались в Агелесе, он сбросил 65 килограмм, при этом вы понимаете, что когда он был вот таким, вы, наверное, догадывать, что он не мог, не, ну, не мог бегать, да? он не мог заниматься какими-то физическими упражнениями, чтобы похудеть. Он поменял полностью питание, и единственная физическая нагрузка его была – это прогулка. То есть он каждый день по часу ходил в Агилёсе, вот там, где я вам показывала, да, там даже назвали тропу в его честь, тропа пола. А какая бы погода не была, он все равно выходил на улицу и mm -hmm. шел свой километраж, свой час он должен был пройти. То есть а сейчас уже прошло больше, более пяти лет, да, с тех пор, как он похудел. Он вес не набирает, но становится все краше с каждым годом. А, когда я... Вот есть книжка Эгелеса, да, она есть, по-моему, даже в продаже. Нужно посмотреть это в книге «Красоты», да, где раздел Wellness. там продается эта книга. И там есть фотография его. И когда я первый раз его там увидела, до того, как мы еще не виделись вот так живую, да, я не поверила, потому что там была фотография до, вот эта, которую я вам сейчас показывала, да, и после, как он похудел уже, я не поверила, что это он. Хотя я Reflame, как бы доверяю на 100%, да, ну, я просто не могла, это вообще два разных человека. И я поверила только, когда я его увидела. Вот. Это реально, это просто два совершенно разных человека. Да, мы были в 13-м году, девчонки вот были в 2014 году, он был такой же, говорят, правда он. Вот. И маленечко пару слов скажу про себя, да, в плане того, что изменилось, когда мы стали употреблять wellness, то есть изменился состав нашего холодильника. У нас раньше холодильник был полностью забит сосисками, колбасами, мы часто покупали курицу, гриль, когда работали еще в офисе, потом с офиса идешь голодный, покупаешь запахи, да, то есть... Заходишь, там пахнет курочкой говоришь вкусненько так, и идешь, покупаешь, домой приходишь, наедаешься, и потом думаешь, господи, зачем я это съел, да. А, когда мы, опять же, работали в офисе, то в перерывах, ну, типа обеденных, да, хотя они у нас были в любое время дня и ночи, мы всегда бегали, опять же, в в магазин и покупали там... Выпечку, то есть брали пирожки, сосиски в тесте, все такое, в общем, выходило это, ну, рублей 70-80, иногда 100 покушать самому одному, да, вот, и, ну, ничего полезного, соответственно, понятное дело, в этой сухомятке не было. А Если еще там взять, раздавить, там, чай или кефир, да, это, ну, 100 рублей выходило. Вот, то теперь у нас холодильник полупустой, честно скажу. Вот. У нас нет там колбасы, я вообще не перевариваю сейчас даже запах колбасы. И сосиски, если раньше мы ели их в любом виде, то можно было варить, сырыми кушать, жарить, то сейчас я их вообще не могу видеть, честно говоря. Я не понимаю, как я раньше это ела. То есть мы от этого отказались не специально. Это случилось само по себе. Потому что когда, опять же, ваш организм, ваши клетки вашего организма получают качественную еду, Кусовые рецепторы, они начинают меняться, и вы не хотите уже кушать некачественную еду. То есть это происходит постепенно, это происходит не сразу, примерно через полгода у нас это произошло. И мы перестали покупать сладости. Раньше мы могли пакет с сестренкой вот такой вот съесть сладости, причем там всякие были с начинкой, вот орешки вот эти, да, с вареной сгущенкой, все такое было с поливками, там, с шоколадом, в общем, такое все было вкусное, мы это могли съесть за неделю. То а сейчас я вообще на это спокойно смотрю, и, в принципе, это незаметно произошло. Мама у нас заметила, говорит, а вы, говорит, а вообще заметили, что вы не покупаете теперь вот эти вот вкусняшки, да? В принципе, мы могли ну, начали обходиться без них. Вот. А по поводу... Иммунитет, да, то есть, соответственно, иммунитет укрепляется, когда организм получает все необходимое. У меня раньше никогда не было ногтей. То есть они начинали отрастать маленечко, и все. И потом их, они сразу ломались. Сейчас у меня и во время беременности, я не знаю, видно, нет, на всех ногтях всегда есть ногти. И во время беременности не было такого, что что-то там выпадало, или ногти ломались, да, и сейчас тоже как бы проблем с этим не испытываю. Хотя раньше это было вообще, ну, их просто не было. А, ну, про сладкое я сказала, про энергию тоже говорила, да, про беременность буквально тоже пару слов скажу, что она у меня протекла легко, как-то вообще <laughs> без каких-либо... Единственное, что у меня было, это низкий гемоглобин где-то на втором или на третьем месте, я не помню, мне выписывали а, железо попить. Но я не стала пить железо дополнительно, я просто стала пить два пакетика ПЭКа. Это витамины наши, да, вот в такой коробочке. То есть обычно в требуется один пакетик, да, вот такой вот. Здесь все витамины, омега-3 и астаксантин такая коричневая капсула. Но сегодня уже времени нет про это говорить, да, на другом вебинаре про это расскажу. Вот, то я стала просто их по два в день употреблять, и все, у меня гемоглобин пришел в норму. Так было до конца, то есть больше недостатка не было. Вот Ирина тоже пишет про ногти, да, что тоже стали расти. Так что это работает. Все продукты вел на время беременности пила без ограничений, батончики кушала без ограничений, супы, коктейли, все. Как бы в этом плане здесь вообще не стоит беспокоиться, девчонки, как я понимаю, те, кто особенно первая беременность, да, там волнуются из-за того, что можно или нельзя. И очень часто, кстати, спрашивают, говорят, там же написано, беременным нельзя, якобы, да? Но вы внимательно читаете, здесь написано, что не во время беременности проконсультироваться с врачом. Там не написано, что нельзя. Написано, что они а, не тестировались на беременных, а такие продукты никогда не тестировались. На беременных вообще ничего не тестируется. Понимаете это, да? Поэтому, естественно, если обращаться к врачу, то только к очень квалифицированному, а если вы не уверены в своем враче, да, вот я, например, в наших врачах особо-то, ну, есть, конечно, грамотные врачи, да, которые понимает вообще, некоторые относятся просто скептически ко всему, вот. поэтому я, когда меня один раз спросила моя врач, которая меня вела, говорит, ты витамины какие-нибудь пьешь, я говорю, пью, она говорит, какие, я говорю, не аптечные, она говорит, какие, я говорю, well, wellness, это рецепт. она говорит, ладно, пей, mm -hmm. вот. а, так мне во время беременности в один раз только выписали бесплатные витамины или вид, да, которые, в принципе, я должна была пить каждый день, Всю беременность. Но я так их даже не открывала. Маша пишет, что Астоксантин читала, да, во время беременности рекомендую пить. лучше консультироваться с врачом. Естественно, есть индивидуальные какие-то, не у всех же беременность протекает хорошо, да, дай бог, чтобы у всех хорошо все протекало, но бывают всякие отклонения. Вот поэтому консультация с грамотным врачом, ее никто не отменял. Это я вас ни в коем случае от этого не отговариваю, да? я просто рассказываю про свой опыт. И для тех, кто не знает, возможно, да, новички особенно, на продукты Wellness существует классная программа, это «Подписка» она называется, когда вы три каталога подряд можете заказать по одному продукту, а в четвертом каталоге получить подарок, тот продукт, который вы три каталога до этого заказывали. В период подписки можно менять вкусы, то есть можно сначала попробовать клубничный, потом ванильный, потом шоколадный коктейль, потом в подарок выбрать тот, который вам больше понравился. Вот он будет бесплатный, да. Подписка оформляется в личном кабинете. Если не умеете, то лучше это делать в первый раз со спонсором, чтобы не намудрить там. Это не надо где-то регистрировать, это именно делается в личном кабинете и... А коды вводить в заказ продуктов тоже не надо, потому что иначе у вас не зачтется, что вы три раза купили, а четвертый подарок должны получить, да? Вот. И есть еще одна подписка, это Wellness Life Plus. Это еще круче. Это когда... Это такая вот коробка, это у меня сейчас дитё играет с ней. Первый, первый шаг подписки приходит в такой коробке, туда входит... То есть этих подписки есть две. Она есть для тех, кто просто следит за здоровьем, и есть для тех, кто снижает вес, да? Вот твоя жизненная энергия это для тех, кто просто следит за здоровьем. В коробочку туда входит коктейль, витамины и в подарок идет шейкер, в я вот сегодня разводила, да, и плюс еще дневник питания вот такой вот идет. А, ну, удобная такая штука, вы можете записывать все, что вы кушали, да, там всякие есть рецептики, есть, э, как питаться правильно модель тарелки, да, чтобы вес снижать или чтобы просто питаться правильно. А для тех, кто хочет вес снижать, для них добавляется еще суп. В этот комплект добавляется супчик. Вот, то есть супчиком вы заменяете один прием пищи, например, обед или ужин. добавляется, добавляете, например, салатик. Если взять эту подписку, то в день выходит всего лишь 136 рублей для нас, по нашей цене для консультантов, да, подписка вот эта двояжизненная энергия. И 204 рубля – это а, вторая подписка для тех, кто вес корректирует, да. Ну, я сегодня говорила про перекусы, то есть, когда мы покупали их в обычном магазине, да, перекусывать там пирожками и кефиром, это было 100 рублей то здесь 136 рублей – это, во-первых, правильный перекус, полезный, да, плюс еще витамины для здоровья. Поставьте, пожалуйста, пятерочки. Давайте я тоже поставлю пятерочки, потому что у меня всегда подписка. Вот. А еще, кстати, если здесь есть новички, то для вас это вообще супер-упер выгодная подписка, именно вот эта волна да, потому что вы еще участвуете в стартовой программе. Если у вас не прошел еще... 21 день с момента регистрации, или вы проходите второй, третий, четвертый шаг до да, старта программы. Вы можете просто а, оформить подписку Wellness Life Plus. А, она весит ровно 100 баллов, по-моему, или 101, 100 баллов вроде бы. А, и, соответственно, вы еще в подарок получаете наборы за шаги по старту программе. 100 баллов. Да. А подписка твоя, Твой идеальный вес, она весит 151 балл. и дает еще дополнительные бонусы вам. Если первый шаг подписки будет стоить 4290 рублей, да, то со второго шага подписки вы уже будете платить примерно на 1000 рублей меньше, потому что так как эта подписка весит 151 балл, а в составе 50 баллов идет дополнительная скидка 10%, это около 1000 рублей как раз-таки минус с вашего заказа, то есть, даже не 204 рубля в день выходит, а 180 рублей. И плюс подарки по стартовой программе. Может быть, для новичков, конечно, это будет не совсем сейчас понятно, поэтому вы уточняете эту информацию спонсором, чтобы он вам прям разжевал, да? что это такое. Вот. Ну, я допиваю коктейль. Какие у вас есть вопросы? Как разводить, вроде бы я вам сказала, да, как пить, то есть любым холодным напитком, негазированным, если худеете, там, корректируете вес, уменьшаете вес, то желательно пить на воде, а не на молоке, не на кефире, да, чтобы лишние калории не нужны, лишняя жирность, либо обезжиренное молоко, теплым напитком не разводим, газированным не разводим. Так, если вопросов нету, давайте поставим плюсики. Если вопросы есть, тогда давайте писать вопросы будем. Тогда я запись отключаю, если вопросов нету.